говорят что я в эфире доброе утро друзья решила сказать всем вам мои дорогие доброе утро хорошего дня погода у нас сегодня прекрасная бабулечка наша выглядывает ей все интересно Она тоже хочет узнать о чем мы здесь болтаем ну так сказать поговорим а наша Мадевича, прежде всего, напишите, какая у вас погода, как настроение, есть солнце или нет. У нас сирена с самого утра визжит, визжит и визжит. Барвары пришли на нашу землю, захватчики. Но не о том. Сейчас я вам покажу, друзья. Все-таки я поняла одну, что смородина. Все натуральное, оно есть натуральное. Все искусственное долго не живет. Начнем с того эти маленькие красивенькие собачки искусственные они долго не живут они всегда болезненные вот э, я хочу вам показать смородинку сухие веточки надо обрезать молодые веточки уже распускаются и следующий куст вот, если вы хотите хочу рассказать так как я делаю вот, на следующий год хочется новый кустик смородины я просто беру веточку прикапываю и, и вот пожалуйста она укоренилась и пустили новые вот. а то что я говорила об искусственном вот у меня муж любитель всяких деревьев вот он купил дерево смородина сюда привито смородинка на какой-то кусочек столбика и результат ему этому дереву 5 лет все сухое некоторые только веточки отошли но я вижу их надо вот это все сухое надо обрезать как и все в жизни обновляется молодой живет, старый умирает как я когда-то не сопротивлялась а старикам надо идти на пенсию молодых молодых оставлять и пусть они работают здесь я постоянно здесь у нас стоит бассейн я постоянно обрезаю старые веточки, молоденькие оставляю и он более-менее такой. Еще мне очень нравится. Я обожаю петрушку, друзья. Он такой кучерявый. Все говорят, говорят, что я далеко ушла. Сейчас будем сейчас мы с бусей наведем макияж возьмем расчесочку она обожает расчесываться ну и ей надо буся покажись идет похолодание у нас да скажи вот так умывайся умывайся ей уже ей уже более 8 лет вот так она стесняется. У нее глазки. Глазки мы закапываем тауфоном. И ей легче потом становится. Сейчас закапываем глазки. Бетхоином мы тоже капали глазки тауфоном. Но биткоин уже абсолютно ничего не видел. Даже и запаха у него не было. Буська едет в 8 или 9 лет. Она у нас девочка такая не любит слушаться. Это лиса Лиса Лисичка Как есть такие люди, которые могут Выбросить Которые могут убить Как те, которые сейчас к нам пришли Убивают людей Грабят Как можно Такое существо Сейчас глазки закапаем. Ну, а здесь, конечно же, как без нас. А? Ну, как без носа. Дошка. Дошка, попрыгунчик ты наш. Нос покажи. Хороший, здоровый носик. Стеснительный. Стеснительная моя девочка. Вот такая, друзья, погода у нас. Расскажите, расскажите, какая погода у вас. Она идет уже похолодание. Покажу сейчас малинку. У нас малинка та, которая два раза в год созревает. Никит... это более муж я могу только показать а муж там его все пересаживает обрезает а я люблю больше розы, цветы пошла бы чуть дальше показала бы вам гиацинты <coughs> красивые все-таки Все я вам покажу сейчас гиацинты Красивая. Обожаю. Вот в прошлом году мы переболели смородину. Ну, это, это я люблю такое, друзья. Сами понимаете, что это. Да? Поскольку здесь жил дедушка, который работал на южную Он. Делал всякие гантели, гири. Это не лиса. На своей грядке оставляю. Расскажу тем, кто не знает, у кого давление. Вот полезно каждый день. Как чай, листик бросайте. Ну, один листик это мало, если давление уже страдает. Если лего на своей грядке я его оставлю. Чесночок вот такой вот. Тоже кустик оставили. Да. я не любит всего зеленого. Поэтому меня, я обожаю делать такие салаты. Иногда. Из того, что есть на грядке. Ну, к чему я шла. Это мне в прошлом году подарили на 8 марта. На подоконнике он цвет И потом я его посадила сюда. На грянточку. И пчелка прилетела. Пчелка. Пчелка, пчелка. Сейчас, сейчас, сейчас. Покажу. Вот она. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. До новых встреч в эфире. Пишите ваши комментарии. что вам не